Здорово, народ! С вами Мирзахи Лаев и канал Миршлу Стар. Готовы был Тогда погнали! Он так решил отдать себя в хорошие руки? Наверное, он грушит чемодан в аэропорту. Просто устал и решил поспать. Наверное, набухался и друзья решили проходить вместе с чемоданами. Стоп! Я кажется понял, в чем дело! Пока кинды работают, он взял тайм-аут и залипает с чемоданами. <мышленный> Следующее видео про чувака, который решил сократить свой путь. от ментов ну или сильно в туалет торопится может за ним эти гонится тогда надо позвать козла с автоматом ему повезло что поверхность полированная а то в конце пути он превратился бы в ежика. Что может быть проще? Поднятие рук. Но малыш это делает с кайфом. Мамаша явно закрывает ему руки, чтобы он никому зазилей не дал. Блин, а что если он опасен? Может он с другой планеты? Ну или будущий чародей? Тогда он может спалить садик или школу. На выбор. питья воды. Чувак решил напоить питомца. Какой-то странный питомец. Что это? И почему он его поет с канистрой? Может это бензин? Просто не дотянул он до заправки? Вот и решили заправить на ходу. Ну и нашли новый метод перевозки топлива. Это был канал Мерсулстар. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не забудьте нажать на этот колокол. Всем удачи, всем пока!